Студенты Казанского университета стали лауреатами и победителями ежегодного волонтерского конкурса «Добрый Татарстан-2020». Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Победителем конкурса «Добрый Татарстан-2020» стал студент 4 курса Института фундаментальной медицины и биологии Амар Хусейн. Парень одержал победу в номинации «Доброволец года» в сфере здравоохранения. По его словам, во время пандемии он работал добровольцем с больными ковидом. Однако во время исполнения своего долга он даже не думал о каких-либо наградах. Работа в красной зоне, работа во время пандемии, она не была легкая. Но если мы не мы, молодеи, то кто тогда? Это моя профессия, я будущий врач. Иногда меня спрашивают тебя, Мар... Мар, не было тебе страшно, когда ты вышел и работал во время пандемии? Красный звонок, ты не, бол... не боялся переболеть? Знаете, у меня был один ответ, если я боюсь переболеть ковидом, то что мне сказать пожилым людям? Студентка и активистка Елабужского института Ольга Грахова получила диплом лауреата в номинации «Доброволец года» в сфере социальной работы. На конкурс она подала заявку по нескольким проектам – организация праздников для детей с ограниченными возможностями и проект помощи для одиноких пенсионеров. Наши волонтеры, в том числе и я, можем организовать на бесплатной основе ремонт для нуждающихся одиноких бабушек, дедушек, в том числе и ветеранов, которые ну, в силу своего здоровья не могут самостоятельно себе ее оказать, или же просто находим различные средства бытовой, бытовой каких-то средств, и просто проводим уборку. Тоже в силу того, что некоторые бабушки и дедушки не могут себе это самостоятельно позволить. Еще одним лауреатом конкурса стала студентка первого курса Института филологии и межкультурной коммуникации Талия Зенатова. Ее наградили в номинации «Доброволец года в сфере экологии». По словам девушки, темой экологии она стала интересоваться еще в школе. Я шла к этому очень долго. Еще со школы я принимала активное участие в различных мероприятиях в экологической направленности. Тогда тема экологии меня всерьез заинтересовала. Я уже сама выступала инициатором различных экологических мероприятий. И, наверное, увидев этот огонек в моих глазах, мне предложили курировать данное движение в Арском районе. Я, конечно же, с радостью согласилась. Пусть я не победила, но для меня это огромный опыт, которым я горжусь. Сам же конкурс направлен на развитие и формирование культуры волонтерства. Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек. Добровольческая деятельность представителей Казанского университета была высоко оценена экспертной комиссией. Лев Диденко, Универ, Ньюс.